заработка всем бодрого ребята с вами Елисеев Михаил и каналчик компас инвестиций сегодня мы поговорим про заработок без вложений потому что чтобы начать зарабатывать на криптовалюте нужно бабло оно есть не у всех а тем более те деньги те тысячи две три 4, 5, 6 и более это минималочка для входа серьезного да более-менее такого для торговли на крипто бирже не у всех они есть поэтому сегодня я вам покажу те сайты, с которых начинал зарабатывать я Абсолютно без вложений И самое главное, не требует вашего личного участия Казалось бы, как такое возможно? Все возможно, ребята Конечно, заработок без вложений не дает вам большое количество бабла заработать Но какие-то крохи вы можете заработать А потом их приумножить, что-нибудь прикупить Нет-нет, да и каким-то образом там купить небольшое количество криптовалюты Особенно если там транзакции дешевые На покупку данной криптовалюты, допустим, та же криптовалюта Доги, да? Ну, пускай бы она какая бы фейковая и такая ради прикола создана не была Но все равно она с очень низкими транзакциями И если у вас есть небольшое количество денежек всего лишь То вы можете ее суметь прикупить В общем, довольно да, слов, давайте перейду к сайтам, с которых я, в принципе, начинал Начинал я свою деятельность в 2015 году в далеком А это было целых 3 года назад И на эти сайты я, в первую очередь, набрел Первый сайт называется Surferner, достаточно давно уже работает, ссылочка будет в описании, я оставлю ее внизу, чтобы вы зарегистрировались. Итак, регистрация тут простая, нажимаете регистрация, можете войти с помощью вот этих систем, можете указать e-mail. Я вам сразу скажу, что чтобы потом у вас не возникало каких-то проблем с входом, лучше воспользуйтесь авторизацией и регистрацией с помощью e-mail. А у меня уже здесь аккаунт есть, поэтому я сейчас зайду в свой аккаунт. Вот так, собственно, выглядит кабинет лишний, и тут есть разные способы заработка. Итак, это доход от ваших личных действий, да? От просмотра баннера с помощью расширения surferner. Я сейчас покажу, как его поставить. Далее, от просмотра каких-то там видео, либо от выполнения платных заданий и от майнинга криптовалют. Это новая, только фишка появилась. Но же я все-таки предпочитаю заработок с помощью расширения Surferner. Давайте сейчас мы его поставим. Итак, у вас должен быть браузер Chrome, и вы должны быть авторизованы в браузере Chrome. Зайдем в установить расширение. Нам нужно поставить авторское расширение от Surferner. Вас сразу перебрасывают на веб-версию Google Play Market. Да? И тут есть разное расширение. Добавлено в Chrome, у вас же будет синяя кнопочка, потому что. У меня она уже установлена, да, у вас ее не будет, у вас она будет синяя, нажимаете и у вас появляется вот здесь вот такая вот штучка Давайте мы сейчас авторизуемся здесь, успешно, отлично, мы видим, что у меня уже здесь такое количество бабла заработано и что же нужно сделать? В первую очередь нужно переключить переключатель включено в раздел включено, да? Чтобы вам отображались баннеры и вы получали за них баблишко. То есть, когда вы серфите интернет, грубо говоря, смотрите какие-нибудь там ютубчики, видосчики, да? Либо вы лазите по сайтам, вы видите баннеры от данного, от данного сайта. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, в разных уголках вашего браузера. И тем самым вы... Просмотрев баннеры, получаете копеечки. То есть, вам, по сути дела, не нужно ничего даже делать. Дальше я расскажу, как же сделать тут на автомате все. А, ну, а мы пробежимся до конца, и тогда только я освещу данный лайфхак. А, давайте сейчас мы сначала попробуем вывести бабло, которое здесь у меня уже заработано. Для этого нажимаю «Вывод средств», и мы видим, что у меня тут есть 1592 рубля. Давайте мы их выведем. «Баланс пользователя». Так, нажимаем вывести, а, нужно указать сумму, я думал прям там нажимаешь, забыл уже давно выводил, но вроде как платит проект Так, целая безопасности максимальная шума для вывода составляет 1000 в день, ну не вопрос все, ребята, 1000 так 1000, что там косарик, лишним не будет а, Так, вывод доступен Отлично, я буду выводить на свой киви кошельчик Потому что у меня есть Kiwi пластиковая карта Я ей расплачиваюсь в русских супермаркетах, когда я в России Хотя давайте выведем лучше на Яндекс.Деньги У меня также есть тут бабло Ну, на карточке Яндекс.Деньги, которые я также могу тратить Итак, мы выберем Яндекс.Денежки И так, вывод доступен Комиссия будет 50 копеек Шлюса возьмет целый полтинник Достаточно такая серьезная комиссия Ну ничего страшного так, выслать пин-код для подтверждения вывода средств. Кстати, видим, это я уже выводил. Представьте, то есть все деньги мне пришли. Так, выслать пин-код. Ну что ж, господа, заявка на вывод сформирована. Будем ждать. А мы пока переходим далее. К следующему проекту. Следующий бесплатного способа заработка абсолютно без копейки вложений. Surferner у нас был первый. Вы можете его найти в описании по данным видео Итак, переходим ко второму проекту P2P.biz Ссылочка также будет в описании, ребята Регистрация аналогичная, как у серфертера А я уже зайду в свой кабинет и попробую вывести отсюда баблишко Итак, нажимаю в кабинет Что же у нас здесь заработано? Итак, у меня уже здесь есть Тут небольшие у меня деньги, всего лишь 34 рубля Ну, как бы небольшие, а все-таки хочется их вывести, да? Пощупать, так сказать Итак, вывести средства, нажимаем. Будем выводить сумму 34,47. Копейка рубль бережет, да? Ну, я тут забыл поставить точку. И либо запитую, что-то не ставится. А, только цифры. Увы, ребят, только цифры. Только цифры. Так, мне пишет, что у меня одного активного кошелька. Как, как так, ребята? Я же здесь уже выводил. Давайте мы сейчас их привяжем и вернемся. Здесь я укажу себе PR-кошелечек, вот этот, нажимаем «Сохранить», так, подтверждаем. В общем, на почту нужно, мы, мы должны взять пин и сюда его вбить. Вводим код и нажимаем «Активировать». Отлично, наши бабочки теперь будет нам ехать на PR без проблем. И самое интересное, теперь выводим 3-4 рубчанских, ну, давай, так, указанный кошелек не найден. Как так? Как так не найден? Ребята, вы что? А, просто нужно было обновить страничку. Вывод средств. Отлично! В обработке. Итак, как же зарабатывать? Ребят, все сегодняшние сайты, как раз таки я их собрал по принципу приложения в вашем браузере Chrome. Для этого мы уставляем, ну, устанавливаем, да, в Mozilla, в хроме, либо в Опере. Но ну, обычно делается все это в хроме и работает хорошо в хроме. Даже лучше это ставить в хроме в конце видео скажу, почему, чтобы зарабатывать намного больше и без всякого вашего участия. Вообще без всякого. Итак, перешли по этой кнопочке, которую я вам сейчас показал, и у вас здесь будет такая синяя кнопка. На нее давите, и у вас сразу же заливается приложуха p 2 p Вот здесь вы ее сейчас видите. А вы ее видите сейчас, можно включить, можно выключить, да, показ рекламы Когда вы видите рекламу, когда у вас нажата кнопка «Подсказ включен» Соответственно, вы зарабатываете на полном автомате Можно выбрать позиционирование баннера, допустим, вверх-влево, либо вниз-влево, или справа, там, без разницы И также можно нажать на кнопку «Личный кабинет» и перейти сразу же на ваш личный кабинет а Все очень просто по аналогии с предыдущим сайтом, да, смотрите в интернет, серфите другие какие-то сайты, кроме p 2 p Вам показываются баннеры, и вы с них получаете бабло. Я думаю, понятно. Далее, давайте мы перейдем теперь к следующему проекту, который также нам позволяет зарабатывать на автомате. Называется он Umatrix Universal Ad Exchange. Рекламный сервис Umatrix, актуальные решения современной рекламы и так далее. То есть вы здесь можете, как и в предыдущих, в принципе, проектах, как и заказывать рекламу, то есть люди будут точно так же видеть вашу рекламу, есть, допустим, нужен вам какой-то реферал, вы можете заказать здесь рекламную кампанию, и те деньги, которые вы здесь заработали, вы можете даже их не выводить, а отправить на рекламу вашего баннера. Но я же здесь предпочитаю выводить бабло. Итак, мы в личном кабинете, вам же я советую все-таки... Здесь зарегистрироваться, ссылочка будет в описании. И после регистрации, ребята, обязательно поставьте здесь приложуху. Но я сначала выведу бабло. Итак, нажимаем «Вывести средства». Сейчас у меня 717 рубчанских здесь есть. И я выберу «Вывод на пэе». Указываем сумму 717 рублей. И проверочный код сейчас мы введем. Давайте нажмем «Вывести средства». Напоминаю, что 5% будет взято. Так, видимо, у меня уже истек срок действия данной странички, да? Итак, 717, параличный код новый вводим Q64AT И давим на вывести средства Так, высылаем пин-код Чекаем email и вводим пин-код Великод, давим на кнопочку подтвердить Ну давай, наши бабусики Ну, вроде как мы отправили Давайте посмотрим журнал операции Видим, что я вывел 300 рублей на вебмайне вот в 2016 году Представьте, в 2016 году, два года назад, ребята. Ну, не два, почти вот в 2017, да, год назад. И сейчас у меня в обработке. Итак, как же здесь зарабатывать? Есть два способа здесь, да? Ну, заработок и непосредственно трата денег в виде рекламодателя, если вы хотите рекламировать свои баннеры, свои проекты, что угодно, ребята. Вот вы видите, типа такого баннера, но это уже от проекта от предыдущего, как P2P.biz. Итак, вы должны поставить себе сначала... Такой вот на браузер Chrome, Opera, либо Яндекс.Браузер, расширение. Давайте выберем, допустим, для Хрома. Нажимаем сюда. У нас сразу же загорается интернет-магазин Chrome. У вас здесь будет синяя кнопочка, давите на нее все. Здесь у вас появится вот расширение среди вот этих всех синих таких кнопочек. Вот такой магнитик, да? На него мы нажимаем, и мы видим ваш баланс. Вставим обязательно, чтобы был включен показ рекламы, и все у вас будет работать, ребят. На полном автомате Когда вы ходите по интернету Когда вы смотрите какие-то сайты Вам показывается реклама периодически Ненавязчивая И вы на этом зарабатываете В конце видео расскажу, как увеличить свой заработок кардинально А мы идем дальше Следующий способ заработка Это проект PayAdMe Ссылочка будет в описании Проект отличный Здесь у меня уже заработано Давайте посмотрим, сколько баблишка Итак, выполнен счет, вывод средств Меня интересует вывод средств Итак, выводил я уже здесь достаточно такие серьезные суммы, мы увидим, да? На балансе сейчас 805 рубчанских, и я сейчас буду выводить. Так, на WebMoney, PR0 комиссии, Kiwi тоже и Яндекс деньги. Давайте, пожалуй, на Яндекс.Деньги увидим. Так, у меня там есть бабло. Кстати, указан у меня номер кошелечка. Ну и все денежки мы сейчас до последней, до последней купюры, до последней копеечки выведем, да? Попробуем вывести Минимальная сумма 20 рублей, но у нас хватает Так, код подтверждения на e-mail Должен сейчас у нас поехать Так, все, ждем, вставляем и выводим Итак, мы ввели номер, который нам пришел на почту Указали птичку и нажимаем «А вывести баблишка» Целых 8 шут 5 рубчаншки так, не больше, чем 100 рублей А, я помню, что я много раз выводил по 100 рублей То есть там буквально каждую минуту Ну, давайте сейчас мы это сделаем Итак, указываем, допустим, тот же код подтверждения. Надеюсь, он прокатит И будем по 100 рубчанских выводить Давайте на этот раз мы выведем Так, 9... Ну, пускай стоп пускай стоп Потом выведем с копейками там, что останется мелочи, да? Так, 100 рублей Нажимаем вывести. Давай, давай, не подведи. но же ребята смотрят. Давайте хотя бы попробуем выйти на пэр одну. Одну. Сотню. Сотню рублей. Так, нажимаем сюда. Я не робот. Вводим код. Давайте его еще раз получим. Итак, нажимаем кнопочку вывести баблишко. Ну. Сейчас мы видим все остальные деньги. Я сейчас... Выйду и продолжу доз. Ребята, все деньги Я вывел, оставил лишь 5 рубчанских 5 рублей 39 копеек Их нельзя вывести, потому что минималочка здесь 20 рублей а, Все это дело стоит у меня В выводе средств в истории операции да? Будем ждать, когда они мне придут по факту а, Здесь, ребят, заработок точно такой же То есть вы заходите На ссылочки в описании Устанавливаете После регистрации в Пайдме расширение, нажав на кнопку «Установить расширение», открывается у вас веб-стор, Store, давите на синюю кнопку и у вас появляется вот такая вот штучка, да? Такой вот кубик-кубик разноцветный. Здесь вы видите полностью все ваши данные, сколько за просмотр, сколько за рефералов вы заработали, настройки, включение либо включение рекламы, все здесь. Оставляйте все это дело включенным и при просмотре. Рекламных баннеров вы зарабатываете бабло Ну а мы переходим дальше Еще один проект Ребята, в копилочку заработка на автомате Так, ссылочка будет в описании Проект-тизер, самый топовый Я его расположил на последнем, так сказать ну, в конце видео Не на последнем месте, он на первом месте у меня По трассу, по доверию вы заходите по ссылочке в описании, регистрируетесь, нажав на кнопку регистрацию, указываете здесь логин e-mail, желательно gmail, потому что туда приходят все активационные ссылки Пароль, повторяем пароль и указываете, что вы пользователь Если вы хотите быть рекламодателем, это можно сделать потом уже, вы будете пользователем Ставим здесь птичку, даем регистрация, ну и проходим на e-mail, вдруг там пришла какая-то Ссылочка, да? Я здесь только недавно зарегался, зарегался, но уже знаю, что ребятам тут выплаты идут. Итак, зайдем в свой аккаунт. Давайте сейчас я зайду в свой аккаунт. Нажимаем вот сюда, указываем мы то, что нам предлагают отгадать капчу. Давим на кнопочку вход и попадаем в аккаунт. Я зашел в Chrome, поэтому меня предлагают сразу установить расширение для хрома. У вас будет... Вот здесь кнопка для вашего браузера. Просто ее давите, и на вашем браузере ставится вот такое незамысловатое расширение. Пока у меня нет здесь никаких денег, да? Но я уже включил показ рекламы. Вам нужно обязательно включить, чтобы переключатель у вас всегда светился, Вот в таком положении включено. Тогда у вас эти самые банны будут появляться. Они будут появляться либо вот здесь, либо вот здесь. Далее. Здесь, ребята, можно также и размещать свои рекламные баннеры Типа вот как такие, вы видите, да? То есть рекламные тизеры Давим сюда В раздел размещения рекламы тизеры Нажимаем добавить тизер Указываете ваш рекламный текст, ссылка на тизер Все это будет появляться у вас вот как раз таки вот в этих баннерах да. Но только у других людей По поводу выхлопа, будет ли этого выхлопа? Получу я этих рефералов, да, вы-то хотите заработать. На рефералах, либо каких-то сервисах. Смотри, куда вы приглашаете людей. Ребят, это уже можете потестировать, так как смотрят-то такие же люди, как и вы, да. Нет-нет, кто-то из регался. Кстати, я пару проектов регался, потому что было просто интересный тизер, интересная реклама, я хотел посмотреть, что это такое, и реально меня интересовало. Поэтому имеет место быть размещение рекламы и использование тизера, не только как средство заработка, но также как и рекламной площадке для своих проектов или своих реферальных ссылок. А давайте также я покажу вам, что же нужно сделать, чтобы зарабатывать на освещенных всех мною проектов, не только на автомате, но еще намного больше. Для этого мы сейчас перейдем на скачивание одного интересного приложения. Итак, мы вбиваем в поиски Google интернет-магазин Google. Далее здесь мы должны указать так, как же он называется Easy Auto Refresh? Easy Auto Refresh, легкий обновитель. У меня уже он установлен. Вы же нажимаете возле Easy Auto Refresh, здесь нажимаю кнопочку, у вас будет написано установить, и у вас появляется в вашем браузере вот такие две черные стрелочки. Давим сюда, указываем время, через которое будет у вас авто обновляться страница. Давайте мы так перейдем идем мы на тизер. Потому что нужно ставить для каждой интернет страницы. То есть сейчас вы видите тизер, да? Чтобы у нас авто обновлялась данная страничка через определенное количество секунд, вы должны находиться на ней. Сейчас мы ее видим, мы ее открыли. И здесь устанавливаем, сколько мы хотим времени ждать, После каждого обновления Допустим, укажем каждые 100 секунд Меньше, ребят, но ну, нет смысла какого-то да. Нажимаем старт Все, мы видим, что у нас появилась на данной страничке зеленая Значит, данный плагин запомнил, что мы на дизере обновляемся через каждые 100 секунд И он будет ее авто обновлять Если мы обновимся, ну, допустим, на, пустим, на проекте PyAdmin, да, Точно так же Здесь мы выставляем количество нужных секунд. У меня здесь стоит пока что 94. Можно поставить, допустим, 110 примерно, да, чтобы у вас успевала другая страничка автообновиться. И это также. То есть, смысл какой? Вы можете любую страничку вообще автообновлять. Это эмулирует. Серфинг интернета. Не обязательно по Admi. Можно любую вообще страничку себе какую-то сохранить. Да? Допустим, вот на страничке тизер. Это можно сделать даже вот так. Просто давим... Так, закрепить вкладку. Да. И она у вас будет тут висеть. Вы можете сделать еще какую-то страничку. Ну, допустим, так. чтоб придумать такое? Да в гугле набираем что угодно, абсолютно. Допустим, допустим, допустим. Вот это слово нажимаем. Потом заходим куда-нибудь там, заходим да на GitHub, вот, без разницы. Ставим, нажав на черные стрелочки. То есть сейчас пока для данной странички у нас ничего не сохранено. К примеру, там не 100 секунд, да, а ну пускай. 130 секунд, нажимаем старт, все, убираем ее куда-нибудь влево, далее вот здесь нажимаем закрепить вкладку, у нас уже две вкладочки есть, можете нащелкать свою анкету ВКонтакте, Яндекс, поисковик, что угодно, вообще любую страничку, вот так закрепить, чтобы она у вас не мешалась, да, обязательно, чтобы следить надо, здесь у нас висели зеленые такие стрелочки и было для каждого установлено разное, не меньше чем 100 секунд, Цифры для автообновления Вы можете заниматься своими делами Смотреть фильмы, да, то есть вы смотрите статическую картинку Представьте, что я сейчас вот здесь смотрю фильм, да А у меня вот эти две закладочки Автообновляются через каждые там 100-130 секунд Как бы я их смотрю, постоянно обновляю, да Тем самым у меня капает денежка Так как только при автообновлении появляются баннеры Со всех выше названных, выше рассказанных мной проекта для серфинга Поэтому, ребята, такой лайфхак для способа заработка еще вам пригодится для ускорения заработка с этих проектов без вложений. Кстати, видим, у меня уже появился вот такой баннер. Можно увидеть, что мне перешло уже на мой кошелечек, упало 2, 2 копейки. Можно перейти на данный сайт и посмотреть, что же они рекламируют. А? Советую вам наш телеграм-канал Компас Инвестиций, ведь у нас уже более чем 17 тысяч участников. Здесь публикуется информация, когда же лучше войти в ту или иную криптовалюту, а также по нашему телеграм-боту, который разрабатывается. Есть уже демо-версия, ребята, этого бота. Также я советую вам наш телеграм-чат, где можно пообщаться с такими же ребятами, как вы, спросить у них совета, либо просто обсудить последние новости из мира криптовалют. Также сам бот, пока его демо-версия, находится в отдельном канале, в приватном, ссылка на него будет в описании. Здесь уже 2500 ребят участников допустим вы сейчас видите вот сигнал по валюте монера купили на хит btc продали на лайфкоине время транзакции перекидывания с одной биржи на другую данные монеты составляет всего лишь 25 минут ну и комиссия будет от 1 до трех процентов с этого профита вы вычили и получили свои примерно 7 процентов профита также для данного бота который публикует свои сигналы есть отдельный telegram чат тут уже 1000 участников Здесь вы можете обсудить с ребятами всю работу данного бота. Видим, что ребята уже некоторые заработали и пишут свои отчеты, кто сколько на этом заработал. Так как наш Telegram-бот собирает информацию с разных криптобиш и сравнивает цены в режиме реального времени, который не может сделать реальный человек. Данный бот будет дополняться, новые функции будут в него включаться, функции предсказывания пампа. Функции организована пампа нашего комьюнити компас инвестиций, а также многое другое. Ссылка на все каналы и чаты будет в описании данного видео. Если вам видос данный понравился, то ставьте класс. Не забывайте подписываться на мой ютубчик, каналчик. У нас уже здесь 108 тысяч. А с вами сегодня у микрофона был Елисеев Михаил. Да прибудет с вами профит. Пока-пока.